да здравствует рыбалка с вами канал рыбохвост сейчас мы будем устранять нюансы которые у нас получились во время рыбалки а точнее замена крючков и поводков вот видите при хорошей поклевке леску потянула, за что я не очень люблю лесочные поводки то что вот леску потянула и видите как, как пружинка она стала это надо срочно заменить иначе на такой крючок вы ничего не поймаете. Крючочек должен быть ровненький. И должно вот все это легко вращаться. Для того чтобы когда опустится кормушечка в воду, чтобы крючочек поднялся кверху и стоял. Ожидал своей добычи. Это ясно, понятно. Дальше мы будем восстанавливать кормушку. При поклевке у меня случилось то, что видите угол согнула здесь согнула угол вот это мелочи то что согнула меня вот обратите внимание один крючок отломанный так и вот он второй вот они два крючка отломала это надо срочно устранить вот. сейчас мы заменим палатки я не буду показывать, как я делаю поводки, потому что ссылка будет в описании на видео, где я делаю поводки при помощи вот такого вот довольно хорошего инструмента. Ну вот, очень быстро все качественно получается. 50 рублей, по-моему, стоит. Но ну, может быть чуть-чуть сейчас -чуть, чуть дороже. Вот. Ссылка также будет в описании на этот приборчик. Вот. Значит так, поехали. Для, на... для нас понадобятся вот такие ножницы. Ссылка на них тоже будет. Э -э замечательная вещь. У меня до этого были металлические, но это совсем не то. Совсем не то я вам могу сказать. Режет. Все отлично. Сейчас в данный момент срезаем крючки. Э -э Давайте я не буду сейчас это записывать, просто срежу крючки. И когда уже буду вставлять крючки, тогда я вам покажу, как. Все очень просто. Так вот, мы освободили наш груз от крючков. Теперь берем готовые поводки И вставляем. Проделю. Ага, стоп. Извиняюсь не тут-то было. Так вот вставили, хвостик у нас торчит. Теперь берем крючок в нашу петельку. То есть поняли, да, крючок сделали, э, привязали крючок и на конце петельку сделали, после чего вот этот, в эту петельку вдели и потянули, зажимать, так вот, есть, один есть делаем ту же самую процедуру со всеми четырьмя крючками. Итак вроде у нас все готово теперь мы берем кусочек резины обычная камера и ножницы и начинаем резать. сейчас я объясню это для чего делается. Так вот, допустим, одну пока отрезали, такая немножечко конусная, получается вот здесь остро, тут чуть потолще, тут остро. Вот, это для чего? <coughs> так как мы просто вделишь, получается, наши крючки, нам теперь их надо зафиксировать. А конкретно вставляем резинку, и тянем. На рыбалке это ну, большой плюс. Поверьте. Так, есть, зафиксировали обрезаем по чуть-чуть оставляем так вот так вот получается видите соскочила ну сейчас поправим вот и все так особенно вот эта вот часть которая леска ходит у нас зажимает жмых ее обязательно фиксировать Тут ничего заумного нету, но это очень помогает. Так, ну что, относительно в принципе все что я хотел вам показать по поводу жмыховки у нас как вы видите, все стороны зафиксированы резинками и теперь у нас леска, вот эта, которая зажимает именно жмых ходит плотненько о, выпало надо переделать ну, крючки будете держаться хорошо для того чтобы заменить так, вот так, это вытаскивайте на рыбалке там ну, уже без резины можете засунуть может там кому-то так и будет удобней теперь берем за нашу кормушечку на кормушечке вот на тросу шарик бегает это наш объект который нам нужен вставляем в него шнур Так. крючки подрались так ну вот нам где-то вот примерно вот так даже можно чуть-чуть короче сантиметров 5 сделать длиной поводок так. здесь ну я честно говоря не знаю И, наверное вот так вот Сначала на узел завяжем. Я вам сразу говорю то, что я не великий спец по вязанию всяких узлов. Самое главное, чтобы держался. Так, затянуто, да? Все, в принципе, вот это отрезаем. И у нас кормушка готова. И жмаховку мы починили, и кормушечку починили. Все, всем спасибо. Ставьте лайки. Не проходите мимо новых видео. Подписывайтесь на наш канал. Вступайте к нам в группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр. До свидания.